Доброе-доброе утро всем! Деревенский привет вам шлю я. Сосудки, смотрите, как здорово. Погода замечательная. Лед на озере встал. Ребятишки понеслись ко льду. Спать не хотели даже накануне. Мы едем в деревню, в деревню и будем кататься на коньках. Достаточно крепкий лед, дети высыпали. Ой, вот где раздолье, вот где им раздолье. Снега еще, конечно, мало. Мороз крепчает, а снега нет. И стоят мои стеклянные капусточки декоративные. Вот она застыла, прям стеклянная, стеклянная, растеклянная. Невозможно дотронуться до листочков, они хрупкие, ломаются. Я их пересадила прямо перед э, домом выходишь. Вот сразу. Думаю, хоть полюбоваться. Ну пусть такие стеклянные, но они у меня еще красивые. Вот посмотрите. Какая красота, да? Вот я убираю с них снежок. И все, еще цвет не поменялся. Все, они такие же красивые, раскрасивые. Чем Убираю, убираю я ну листья, конечно, вот они прям все, стекляшки ну да и ладно еще можно полюбоваться я из окна спальни выглядываю, смотрю какие вы красивые какие вы красивые вот без коньков будешь ходить вообще не разочишься вот себе дядяки сейчас. Чудеса, да, на велосипеде. <свят> Кто мог придумать, Смотрим, это. есть. Ну, тронут немножко. Вот когда в школу идти, их не заставишь вставать. А тут сегодня встали так рано и пожалуйста вам на лед на озеро. Лед застыл так хорошо. Ой, шикарно просто. Отлично. Играют катать с утра уже. Вот. какая красота. Ну, снега нет. Кто-то пытается кататься с горки. Кто-то с горки пытается кататься. Ровный-ровный лед очень хороший. Детям раздоле играют. Передышка, да? Передышка у вас. Небольшая, Небольшая передышка. Все, по бегушки, побегушки. побегушки. Стали на коньки, катаются пацаны. Все, посередине прям. Он там один с клюшкой уже стоит. Раз, два, три побежали. Город догонялки будем играть. Все, разъезжается народ. <падают>, Падают уже. Опа. Поехали.